Почему я не зарабатываю в трейдинге? Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов. И сегодня я хотел кратко коснуться вопроса, который многие задают и будут задавать себе. Почему я не зарабатываю в трейдинге? Что происходит такого? Почему другие могут, а я не могу? И вот несколько статистических фактов хотел я сегодня провести, основываясь на моем канале, на его статистике. И может быть многие сделают для себя вывод и ответят на этот вопрос для себя какие могут быть причины почему я не зарабатываю ну давайте мы будем рассматривать только новичков не будем говорить о профессионалах об этом кстати было отдельное видео в котором я рассказывал почему и профессионал иногда не зарабатывает самое главное первое что непонимание основ вообще биржевого рынка многие люди приходят сюда не, поня... не понимая вообще, что это такое. Почему-то люди не начинают производить там какие-то сложные оборудования, не понимая, как оно должно быть устроено, но почему-то приходят на биржу, не понимая, как работает биржевой рынок и хотят отсюда забрать денег. И второй также отсюда вытекающий факт – это отсутствие какого-либо опыта в трейдинге. У многих полное отсутствие или наличие какой-то стратегии, которая сегодня может быть одна, завтра эта стратегия может меняться. И у многих также нет времени для полного погружения в трейдинг. Но на самом деле это не основные причины, почему трейдеры не зарабатывают. А самое главное это нежелание что-либо изучать и прилагать какие-либо усилия. Сейчас я хочу привести статистику, которая это полностью доказывает. Сделаем это на примере нашего бесплатного видеокурса «Секреты технического анализа, который выложен на канале YouTube. Давайте найдем этот курс на канале YouTube и посмотрим Статистику его просмотра. Итак, загружаем канал YouTube. Вводим запрос, технический анализ. Вот технический анализ. И давайте посмотрим. Вот первым по списку идет реклама. Первым поиске выскакивает именно наш курс, технический анализ, который я в свое время записывал. Давайте напишем так: плейлист. И вот здесь сделаем поиск, и вот у нас появляется наш э, плейлист технического анализа это состоит из 8 видео давайте его откроем вот перед вами 8 видео у ну, первое видео это презентация платной версии этого курса а дальше идет получается 7 видео курса бесплатного курса технического анализа давайте смотрим открываем первый урок и смотрим статистику 66 просмотров тысяч просмотров и 1700 лайков дизлайков смотрите достаточно мало отсюда я делаю вывод, что этот курс все-таки трейдерам, которые его изучают, этот курс нравится. Я всех призываю, если вам не сложно, ставьте обязательно лайки на мои видео. Это способствует развитию канала и позволяет выкладывать и дополнительно делать для вас какую-то вот бесплатную информацию, которой вы можете воспользоваться. Итак, давайте смотреть. 66,5 тысяч просмотров. Возвращаемся в наш плейлист и смотрим следующий урок. Смотрите. 23 Тысячи просмотров. Таким образом, более половины трейдеров решила следующее видео уже не смотреть. Давайте посмотрим дальше. Опять возвращаемся и смотрим следующее видео. 14 тысяч. Смотрите. Убывает. С каждым видео все меньше и меньше трейдеров. Продолжает изучать технический анализ. Я просмотрел все видео, всю статистику. И получились следующие результаты. Давайте их посмотрим. Итак, статистика просмотра курса по теханализу. Первый урок посмотрели 66 половиной тысяч трейдеров. Ну, я не знаю трейдеров или желающих стать трейдерами. Давайте смотрим следующее видео. Более чем почти в три раза меньше. 23 743. Следующий просмотр, следующее видео. 14 800. Дальше 10 тысяч трейдеров с небольшим. 6 тысяч трейдеров. 4 тысячи трейдеров. И последнее видео, то есть полностью просмотрели курс и захотели его понять и осознать две с половиной тысячи трейдеров то есть смотрите сколько людей мы потеряли в процессе изучения сколько смотрите изначально посмотревших курс 3,8 процентов дошли полностью до конца я вас уверяю если вы начинающий трейдер вы посмотрите данное видео полностью курс он достаточно хорошем качестве уровне сделан Это Курс, который включает полный анализ книги Швагера по техническому анализу. Это лучшая книга по анализу, с моей точки зрения. Если вы не изучали книгу Швагера, то можете изучить курс. Потому что здесь сделана самая основная выжимка из этого курса. И плюс мои личные рекомендации и опыт работы трейдинг трейдером. Ну, давайте возьмем теперь какой-нибудь другой курс и тоже посмотрим. Также есть на канале курс по опционам. Ну, там выложена половина курса абсолютно бесплатно. Давайте посмотрим статистику. Здесь, конечно, просмотров меньше. Ну, во-первых, он выложен позже. Во-вторых, конечно, опционы многие не знают, что это такое. Но смотрите, статистика такая же. 661 человек просмотрели первый урок. И 110 человек дошли до последнего урока. Это составляет 16,6% желающих зарабатывать на опционах. Вы спросите, почему здесь выше процент? Объяснение очевидно. Смотрите, здесь резкое падение, а дальше практически люди стали уже, кто смотрел четвертый, третий урок просмотрел, уже смотрели до конца. Почему такая здесь статистика, что нет убывания? Да потому что опционами занимаются уже люди, которые, скорее всего, в трейдинге находятся не первый день. И здесь, конечно, вот эти 16,6% это уже те трейдеры из тех, 3,8 которые просмотрели курс технического анализа то есть здесь уже сюда приходит на этот курс и смотрит его уже люди прожженные трейдингом но опять же смотрите желание все равно трейдеров падать с каждым роком почему да потому что это нелегко потому что это достаточно сложно вникать во все это и реально понимать основу биржевого рынка очень и очень непросто вот вам простое объяснение вопроса, а почему так мало зарабатывающих трейдеров? Да потому что очень мало трейдеров достаточно мотивированных на то, чтобы заработать, и мало трейдеров, которые хотят приложить усилия и реально стать успешным трейдером. Говорить это одно, но реальная статистика показывает как раз процент трейдеров, которые добиваются успеха. Вот, которые просмотрели седьмую часть. Вот именно из них, из этих двух с половиной тысяч людей получатся как раз трейдеры. А те, кто посмотрел здесь, посмотрел там, так и останутся у разбитого корыта. Очень важный вопрос. Платный или бесплатный курс смотреть и использовать? Я вам могу сказать, основываясь на своем опыте, платные курсы стимулируют его изучение. Я это проверял на себе. Я думаю, вы тоже на себе это проверяете, что заплатив деньги, вы будете с большей охотой и с большей вероятностью изучить этот материал. Хотя стоимость абсолютно не гарантия качества. Можно пойти на дорогой платный курс, очный курс, там, видеокурс купить и не, это абсолютно не гарантирует вам, что вы получите качественный материал. И еще важный момент, что я в своих видеокурсах делаю упор на качество, а не количество. Почему я не люблю и меньше склонен к вебинарам, а больше склонен к видеокурсам. Потому что вебинар это все-таки большое количество воды, которое выливается на трейдера, в том числе и вопросы, которые задаются по ходу, какие-то отвлечения. Время это очень важный фактор, который невосполним. И поэтому именно более краткие, сжатые курсы это вот самое важное и самое ценное, что можно для себя выбрать. Но, к сожалению, заранее знать качество курса, который вы приобретаете, очень непросто поэтому я стараюсь вот выкладывать какие-то бесплатные курсы на которых трейдер может его пройти посмотреть подачу материала посмотреть его качество и дальше уже выбирать там решать покупать ему платные курсы в нашей компании или не покупать поэтому рекомендую всегда начать с какой-то бесплатной версии хотя курс технического анализа платный вариант там включена еще дополнительная глава именно построение собственной торговой системы которые я считаю тоже очень важно и которая поможет трейдеру научиться строить собственные торговые системы. И самое важное, что многие забывают, никто вас, к сожалению, не научит трейдингу, не хотите, если вы будете следовать вот той статистике, которую мы видели по изучению курса, что только 3% с небольшим доходит до конца, то никто вас не научит трейдингу, только самостоятельно должно быть желание и нужно обязательно приложить к этому некое усилие. Я благодарю всех за внимание, что вы прослушали данное видео до конца. Если кто захочет посмотреть и не смотрел курсы по техническому анализу, курсы по опционам бесплатные, пишите на нашу почту, которую вы видите. И если вы не найдете это самостоятельно, то мы отправим вам ссылку, техподдержка отправит вам ссылку непосредственно эти плейлисты, и вы сможете их просмотреть. И можете, и можете сделать для себя вывод, посмотреть реально, дойдете ли вы до конца данных плейлистов и достаточно ли у вас мотивация, чтобы стать успешным трейдером и добиваться успеха на рынке. Главная цель трейдера это стабильно зарабатывать, и это должны быть не какие-то бешеные проценты, это должны быть реальные проценты, они должны быть выше банковских депозитов и должны повторяться у вас из года в год. И только такие люди могут называть себя действительно реально трейдерами. Спасибо за внимание, желаю успехов вам! Рейдинги. До встречи в следующих видео.